Ты приехала 9 лет назад, ты была школьницей. Я пришла в школу, я никто, конечно, английского не знал, кроме учителя английского языка. То есть да. можно было в первый год подтянуть португальский до такого уровня, чтобы сдать все экзамены? Просто начала выходить на улицу, общаться с португальцами в неформальной обстановке. Я немножко открыла эту страну с другой стороны. Все-таки жизнь идет появился небольшой остров любви. Я очень хотела работать. Я очень хотела зарабатывать деньги. Сколько можно зарабатывать, вот работая вот так вот? С таким уровнем знаний или с таким опытом? Подписывайтесь на канал Ромы, ставьте пальчики вверх, чтобы не пропустить еще более новых и интересных видео. Как-то мы идем с ним, спускаемся в переход. И он мне говорит вот так, именно на суржике. Ты меня напомнила чи не? Помнила, че не? <свят> а, а я начинаю дико ржать, дико угорать мне, истерика. Он меня спрашивает, почему уж? Я что-то не так сказал, я ему объясняю, на украинском, ты меня сразумела чи не на русском, ты меня поняла или нет? А ты сказал по-тие <свят> <не так." свят> <свят> Да, всем привет! Сегодня мы встречаемся с Олей Гусарчук, которая живет тоже в ТТ. Точнее жила, жила, как и я, родилась. Тетиве, маленьком городке в Киевской области. Тетиве, всем привет! Мы говорим на русском языке, потому что будет много полезного, поэтому мы хотим, чтобы те, кто не понимает наш Тетивский украинский, понимали, о чем мы говорим здесь. Ты приехала 9 лет назад, ты была школьницей. Совершенно верно. В 9 класс приехала сюда в Португалию. Да. Помнишь, как восприняли португальцы тебя? Ну, конечно, конечно, это незабываемый опыт. Я, в принципе, готовилась к небольшому буллингу, потому что я не знала языка, я знала до, до, до свидания, пока, привет, как дела? Все, а то есть базовое. И я учила английский самостоятельно для общения. В Украине еще? Да, да, я знала, что я буду улетать, и я думала, так, надо надо садиться и, и учиться. И ты прям вот в восьмом классе была такая мотивированная и знала, ну, что... Ну, я просто мать. знала, что меня занесет от дома за три километров с чем-то, и мне придется как-то выкручиваться, да. Я пришла в школу, я Никто, конечно, английского не знал, кроме учителя английского языка. Тем не менее, люди со мной контактировали. Здесь, они меня... Да, португальцы. Они меня брали с собой на интервалы, то есть на перерывы, они э, играли со мной в карты. Мы таким образом проводили свою коммуникацию, мы в библиотеку вместе ходили. Я не знаю почему, но им было интересно со мной, и никакого прессинга и давления я не почувствовала. Это все. То есть Благодарны все открыты, этим. да? Да, да. А да. что ты переживала? Условно, у тебя переходной период. Тебе 15 лет, да? Или 14? 14-15 лет. Я думаю, что ну, такой сложный момент в жизни, когда надо начинать все с нуля. Тем более на неродном языке. Именно, именно вот эту фазу я переживала, я считаю, тяжело, потому что что я могла сказать многое, но я не могла это выразить. И не понимали по-английски, и также я их не понимала. То есть в этом заключалась трудность. Я не могла выйти вечером куда-то прогуляться, вот. потому что я просто не знаю языка, не знаю куда пойти, не знаю что посмотреть. В своем возрасте я уже обрела какие-то привычки, хобби, я уже то есть как-то, как-то свою жизнь построила. А здесь приходилось действительно с нуля все начинать потом память. Когда ощутила уже как бы более-менее нормально, ну, то есть что можно поговорить с кем-то по-португальски или там по-английски, что тебя понимают, что у тебя появляются те же привычки, что и у них, интересы? Опять же благодаря школе. Я не знаю, знаешь ли ты, но в... есть такой, не знаю, закон, для приезжих иностранцев в школе предоставляется учитель, который должен учить португальский язык. Ага. То есть для... Помогать тебе интегрироваться? Совершенно да? верно, даже не интегрироваться, просто язык, именно язык учить. У меня был эм, урок португальского языка на уровне совсем и плюс один дополнительный как только мы начали учить и разбирать вместе сидеть с словарем она со своим и со своим тогда я уже почувствовала себя комфортно я уже могла подойти в кафе я уже могла заказать что-то я действительно Задышала, я бы так сказала. Начала дышать, да. А почему ты не учила португальский дома? Ты же знала, мама здесь э, была уже давно. Ты знала, что поедешь в Португалию? Я не рассчитывала, что я здесь останусь. Я думала, я приеду, я доживу до своего 16 или 18 летия, я уеду домой. То есть, у меня почему? такой Почему? А почему мама тебя сюда пригласила или... Притянула, я так понимаю, да? Родители должны вместе с детьми, дети с родителями жить в таком возрасте. Но ты возрасте. не хотела жить здесь? Я, скажем так, хотела приехать посмотреть, как тут. Да. Есть, ну, интересно все-таки, когда ты дальше столицы не выезжаешь, по сути, и изредка на море, и ты приезжаешь в это место, естественно, хочется новую страну посмотреть, как оно. Ну, ну, это очень интересно, потому что многие родители, приезжают сюда и оставляют детей, которые уже плюс-минус сформированы, там, в 15 лет, например, они дают им право выбора. Они говорят, хочешь езжай с нами, хочешь оставаться, и многие остаются. Мне кажется, что все-таки правильно взять и силы притащить сюда, потому что через год-два-три Человек понимает, что это было правильное решение, потому что ну, то, что здесь доступно, в Титиве точно недоступно. В принципе, у меня был выбор, либо я остаюсь с бабушкой, с дедушкой, либо я уезжаю с родителями, я поехала ради интереса. То есть я к себе решила, я посмотрю, как ему что, если что, я всегда имею возможность вернуться. Я так была настроена. Ну, сейчас ты не жалеешь, сейчас правильно понимаю. Нет, нет, нет. Через пару лет мое мышление поменялось. То есть какой-то момент у меня был период э, желания вернуться домой. Тем не менее, когда я просто начала выходить на улицу, общаться э, с португальцами в неформальной обстановке, я немножко открыла эту страну с другой стороны.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 Чем отличается школа в Украине и в Португалии? Для меня, конечно же, это в учебной программе. Приехав с восьмого класса, когда мы на химии учили валентности, здесь мы только начинали в девятом учить таблицу Менделеева. Ага. То есть и не так учить, как у нас в Украине. В общем, ознакомление, история да был такой менделеев да вот такая таблица и еще конечно же время я привыкла мой организм привык что я учусь до 12 до часа дня меня закидывает сообщество языка которого я вообще не понимаю мой урок длится в основном полтора часа как целая пара и уроки идут до 6 до 7 вечера меня не выпускают школы, потому что я считаю что совершеннолетие да. школа закрыта родительское разрешение нужно Пышок немножко был. То есть школе, для да. тех, кто не знает, какая школа в Португалии, она есть забор высокий, да? Совершенно верно. Как... И ты не можешь просто покинуть территорию школы Нет. самостоятельно? Нет, есть охранник, и родители должны написать разрешение, если ребенок живет близко, возле, да. возле дома, возле школы, извиняюсь, возле школы. Он должен написать разрешение о том, что да, я хочу, чтобы мой ребенок приходил на обед, допустим. Да. Все, на перемены ты находишься только в школе, все, это тюрьма, можно так сказать. Я думаю, ты была в шоке. Я была в диком шоке. У меня была мигрин в первые 2-3 месяца, я не могла понять почему. Потому что я не понимаю языка просто из-за этого, потому что я нахожусь в закрытом помещении, сейчас слушаю, постоянно слушаю, слушаю. И девятый класс – это выпускной класс, много информации, да. пришлось остаться на, на второй да, год? Да, мне пришлось остаться на второй год, мне буквально не хватило одного предмета, буквально одного балла. Это была биология. Тем не менее, я так обозлилась на себя на следующий год, что я эту биологию сдала лучше, чем все мои предметы. И, да, естественно, прошла. Но это из-за моей линии, я считаю. Да, То есть да. можно было в первый год подтянуть португальский до такого уровня, чтобы сдать все экзамены? Я сдала все экзамены, все. То есть кроме, это была математика. Я просто не семья в математике. Химия. Потому что в тестах задают вопросы. Я, в принципе, знаю ответы на эти вопросы, не могу их написать. У меня не было знаний. И, естественно, биология. Но на следующий год, естественно, все уже получилось. Да. Ты поддерживаешь отношения с ребятами из Украины, из Титива в частности, со школьными друзьями? Ну, мы лайкаем друг друга в Инстаграме, да, мы лайкаем друг друга в Инстаграме, мы не переписываемся, но я знаю, что они мне всегда смогут помочь, я им всегда смогу помочь, и если я приеду туда, мы обязательно встретимся, и они все бросят дела, чтобы меня увидеть, так же я сделаю для них. А Инстаграм. ты тебе часто ездишь? Последний раз я была в марте месяце, до этого была 6 ну, лет назад. Месяц назад, полтора да, месяца да, назад да, было? Да, да. до да. этого 6 лет, и не ездила мне, не получалось, у меня какие-то вечные обстоятельства были, и вот приехала. Да. Класс, и какие впечатления? Эм, Шокированы немножко, у нас есть Wi-Fi, у нас есть а, форум, фора, фора. А, вот есть, У нас есть да, фора, я этого еще не видела, супермаркет, я, я просто вспоминала название. У нас все-таки жизнь идет. Появился небольшой остров любви. Я, я его не видела. Okay. Не, любви. Не знаю. Жизнь идет все-таки, но что-то осталось прежним, и это мне нравится. Друзья, досмотрите нас до конца, пожалуйста. Чем отличается жизнь твоих друзей, твоих школьных друзей здесь и школьных друзей в Украине? Чем занимаются в Украине, вот в Тетиве? Что делают? Уехали все в Киев? Совершенно верно. Я знаю одного человека, который мой друг, который остался в, э, в Тетиве, и он занимается работой в интернете. То есть все заработки с интернета у него идут. За границу кто-то уехал? Э, да, уехали несколько людей, да. Мы даже пересекались с ними в Фортугале. Ребята путешествуют, они тоже статива. Я вижу опять же их в Инстаграме, говорю, О. давайте встретимся. И естественно мы увидимся. Что ты делала после школы? Ты пошла учиться в университет или пошла работать сразу? Я очень хотела работать. Я очень хотела зарабатывать деньги. И на тот момент девятый класс был обязательным. Я воспользовалась этой возможностью и я, естественно, пошла работать. Только, после как только я класса? смогла. Я пыталась закончить еще десятый класс. Тем О. не менее... В какой-то момент я решила, что я все-таки пойду работать. Есть, не получилось по личным обстоятельствам, потому что я переезжала множество раз. И я все-таки решила пойти работать. А Ноже. можно сказать, то есть ты не пошла в университет, правильно? Нет. нет а нет. можно сказать, чем занималась, ну, как зарабатывала деньги, где работала? Первая моя работа была связана, она была в течение двух недель. Это первая официальная работа в 18 лет. Это продажи д 2 d это когда, да, ты х... да, это, да... это? это когда ты ходишь э, из дома в дом, стучишь в дверь и да, продаешь да. какие-то продукты да, или понял. сервисы. Да. У меня первая работа была ПТ Кунигасойш, okay. то есть Мне хватило на две недели, потому что я поняла, я не могу продавать тот продукт, в который я не верю, я не могу просто впаривать это да. львом. Мне очень жаль было смотреть на этих людей, которые покупали у меня определенные продукты. Я понимала, что это не нужно. Да. Они не смотрят телевизор, они смотрят максимум три канала, это на фоне. Да. Им нужно вот эти 30 300, извиняюсь, 300, но мне приходилось их продавать, и я это бросила. Сколько зарабатывала? Это было в течение двух недель, это только начало, это был еще тренинг включен, то есть это а, было мало. Да. Да. Это да, это было. А мало. Это что потом делала? Я начала искать работу, и я нашла работу связанную с технической поддержкой на русском языке. Я посмотрела все запросы, соответствовали моему профилю, и естественно я подала кандидатуру. Я не ожидала, что меня туда примут. Тем не менее я убедила и я их и я там осталась. И ты там уже работаешь сколько? Пять лет, шесть лет, семь лет? Я работала там в течение года. Потом я все-таки решила, как раз вышел закон, что 12 классов стало обязательным, я все-таки решила, да, надо это в конце концов закончить. Вот. Ты вернулась в школу? Да, я вернулась в школу, я ходила. Как это не по-украински вообще? Это даже не школа, это был курс. Это был курс для, я пришла на безработицу, и это был курс для безработных да. практически. И ты получаешь профессию, и ты получаешь школу, и тебе за это платят определенное количество денег. Все. Это то, что мне было нужно, потому что в школу я бы не вернулась. Мне надо было за, бы за свои деньги платить учебники. Да. Учебники стоят 200 евро в год где-то. Окей, ты закончила эти курсы и пошла назад э, туда же, в ту же компанию? Нет, это была другая компания. То есть то, того проекта на тот момент не было. Это похожая компания. И, опять же, я, да, я туда пошла. Я решила вернуться, мне понравилось, мне понравилось. Сколько можно зарабатывать вот работы вот так? с таким уровнем знаний или с таким опытом? В принципе, на мою работу не нужен опыт, не нужны какие-либо знания, мы все там учимся, у нас есть тренинг, можно зарабатывать... Зависит, в принципе, от проекта, от графика, от многих причин, от минимальной зарплаты до выше тысячи. Чистыми? Чистыми, да. Без знания португальского? Да, я, да, допустим, знаю многих людей, которые Приехали, работать, они не знают португальского, но, тем не менее, нам нужен английский для коммуникации между э, боссами, между своими коллегами. Окей, у нас есть команда э, русскоязычная, тем не менее, если нам дают какой-либо приказ, мы должны понимать, о чем это. Да. Мы должны читать документацию. То есть, то да, есть. английский нужен, да, а португальский нужен. не обязательно. Да. Ну и нужна легализация, правильно? Естественно, естественно. А чем занимаются вообще португальцы там 22-25? 3-25 лет, вот где они работают, что они делают или учатся все? Я не могу так ответить, потому что я знаю, опять же знаю группу людей, которые еще учатся, которые уже работают, которые работают в принципе в сфере обслуживания в кафешках и других, которые работают в компаниях, связанных с программированием. Если бы была возможность поменять что-то за последние эти 9 лет жизни в Португалии, что-то бы поменяло? Нет, нет, ничего бы не поменяла не пошла бы допустим там учиться на веб-дизайнера сразу же не пошла бы работать туда. Нет, нет. У меня сейчас, я считаю, есть база, большая база жизненного опыта. Я, в принципе, могу себя как-то самостоятельно обеспечить, я могу решить какие-то свои затруднения, вопросы, проблемы сравнительно с моими друзьями школьными, которые еще не работали нигде, они просто учатся, они не знают о каких-то ценностях, допустим, А ты бы не есть... хотела еще побыть условным ребенком? Нет, нет, я всегда стремилась вырасти. Да. Быстрее? Да, быстрее. А есть желание или есть мысли уехать куда-то дальше от Лиссабона? Где больше платят, где больше зарплаты, где жизнь, где уровень жизни выше? Ради интереса. А так я бы с удовольствием бы осталась в Лиссабоне. Португалия ⁇ это все-таки моя душа. Почему? За... Почему? Люблю менталитет, мне нравится открытость людей, мне нравится э, позитив, мне нравится, как я люблю объяснять. Португальская вот это тасбань, все, вот. Все отлично, куэлчи. Cool, тасбань. Что бы ты посоветовала ребятам, которым сейчас 16-17 лет в Украине? Как ни странно, читать, больше читать, все-таки знания и язык. Это сила, это родной язык, это тоже сила, русский язык, это сила, английский. Если бы не языки, я ну, не знаю, кем бы я сейчас работала в данный момент. Просто своего личного опыта языки все-таки учить ну, Твой больше, родной да. – это украинский, правильно? Да, да, у меня не было русского языка в школе. Это, в принципе, слышится. Тем не менее, я читала очень много. Эта база мне помогла достичь определенного уровня в грамматике на котором мы сейчас зарабатываем деньги. Подписывайтесь на канал Роу, ставьте пальчики вверх, чтобы не пропустить еще более новых и интересных видео.